Вчера мне на почту пришло письмо. Я много получаю различной информации, но, наверное, это на моей памяти первое письмо, о котором я снимаю видео. Это было письмо-приглашение на вебинар. И, возможно, я бы даже его не открыла, если бы не название. Оно так и было в теме письма. Каждый раз когда вам хочется взять себя в руки, возьмите себя на ручки. Это слова психолога Любовь Тихомировой. Я честно не знаю, что имела в виду Любовь Тихомирова. Здесь очень много поля для творчества. Однако я, пожалуй, покажу, как себя взять на ручки. Либо как себя взять в руки, это то же самое. Действительно, бывают моменты, когда нам очень хочется простых, нормальных обнимашек. Я потом прочитаю, что она пишет по этому поводу. Но сейчас мы рассмотрим момент, когда либо не хочется никого видеть, либо никого нет. И тогда мы действительно делаем просто вот так. Обнимаем сами себя, можем даже себя пожалеть. Какая ты бедненькая, несчастненькая, уставшая, тяжело тебе, сложно тебе, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень часто на подобного рода процедуру хватает времени, можете засечь, меньше минуты, после этого Тепла, которые мы дали сами себе, гораздо проще и легче переживается все остальное. Конечно, если это сделает кто-то другой, возможно, вам будет лучше. А возможно и нет, потому что люди, многие полагают, к огромному сожалению, что это... Такие манипуляции говорит об их слабости, об их каких-то очень сложных качествах характера, еще чего-то. Ну что ж, если рядом с вами никого нет, самое время познакомиться с самим собой. И, возможно, именно вот такие обнимашки, вот такое доброе и любовное отношение к самому себе, оно, возможно, и станет началом к тому, чтобы вы подарили себе миру. А... Любовь Тихомирова говорит следующее. Если вы не умеете брать себя на ручки, попросите, чтобы вас обняли. Если вы не умеете просить об этом, и кроме страха вас душит еще и стыд за свою слабость, то, о чем я говорила, попробуйте не сопротивляться, когда вас в этот момент хотят обнять. Но если сопр... не сопротивляться не получается, и вы отбиваетесь от объятий, попытайтесь хотя бы не убегать и побыть рядом с тем, кто готов вас обнять. Позвольте ему обнимать вас взглядом или полем, своим соприсутствием. Позволяйте людям любить вас, позволяйте людям оказывать вам помощь, позволяйте себе делать то же самое. Возьмите себя на ручки, побудьте самим собой. Наш внутренний ребенок – это творческая часть, это наша природа, это наше начало. Когда ребенку хорошо его все устраивает, он творит а когда плохо, он вытворяет и балуется. Так что возьмите себя на ручки и успокойте себя взрослым способом.